Можно уже, да? Отлично. Ну что ж, добрый день, меня зовут Аркадий Чеплыгин, я адвокат. Занимаюсь защитой прав призывников достаточно давно, с 1998 года, когда провел свое первое дело по иску к призывной комиссии. И занимаюсь этим профессионально по той причине, что моя основная специализация — это именно военное право. Я являюсь председателем коллегии адвокатов «Призывник». Ну и, разумеется, сейчас мы будем говорить о призыве на военную службу. Я думаю, построим нашу беседу следующим образом. Дам некоторую вводную о том, что такое призыв, что представляет из себя это явление. А затем, поскольку, я так понимаю, большинство присутствующих все-таки хотят получить ответ на свой наболевший вопрос о призыве на военную службу, я отвечу на ваши вопросы. Я думаю, всех устраивает замечательно. Тогда начнем. Итак, собственно, что такое призыв на военную службу? Я сразу хочу сказать, что вот вся эта истерия с сакрализацией призывной армии, все эти отсылки к каким-то Светлым чувством, которые должны рождаться у молодого человека, который уходит в армию, чувство патриотизма, чувство любви к родине, это, по большому счету, достаточно мифологизированные явления. Призыв на военную службу как социальный институт, как правовой институт достаточно новый. По сравнению с остальными способами комплектования вооруженных сил, всего существует четыре способа комплектования вооруженных сил. Первый способ, исторический первый это стихийный способ ополчение. Люди, представители некоторой территориальной, социальной общности, объединяются совершенно стихийно для того, чтобы отразить нападение какого-то агрессора или наоборот поагрессировать захватив какую-нибудь соседнюю деревню. Второй исторический способ комплектования вооруженных сил — это контрактная, как ни странно, армия. Ведь если мы вспомним историю древнего мира, историю средневековой Европы, то все эти сословные Армии, дворянские армии ⁇ это ничто иное, как контрактная форма комплектования вооруженных сил. Рыцарь служит своему барону за определенные преференции, которые получает. Барон служит королю, соответственно, опять же, за определенные преференции, которые получает от короля. Это и земля, и деньги, и возможность пограбить какую-нибудь страну на Ближнем Востоке. Собственно, призыв возник в 1793 году. Мы точно можем назвать дату возникновения призыва. И дата это является датой принятия знаменитого указа о призыве 300 тысяч. 1793 год. Революционная Франция. Революционеры сносят голову ведущему представителю династии Бурбонов, ведущей представительнице династии Габсбургов. Ну а поскольку кровные королевские узы объединяли Бурбонов и Габсбургов практически со всеми монаршими домами по всей Европе, то, разумеется, Франция была поставлена на грань иностранной интервенции. И надо было каким-то образом готовиться к отражению атаки тех дворянских армий, которые могли напасть на Францию. И, собственно, Франция должна была создать свое войско. А как его создать, если ополчение бесполезно в военных действиях против профессиональной дворянской армии? А дворянская армия, контрактная армия, в принципе, невозможно по той причине, что сословия во Франции отменены. Ну и, соответственно, революционеры придумали такую форму комплектования вооруженных сил, как призыв. Поскольку сословия отменены, то все граждане мужского пола, достигшие определенного возраста, годные по состоянию здоровья к военной службе, были призваны на военную службу, и эта армия показала свою эффективность прежде всего во время Наполе... наполеоновских войн, когда Франция завоевала половину Европы. После такого успеха а все таки действия, военные действия наполеона нужно назвать успехом трудно было сражаться со всем миром и закономерен конец наполеона и этот конец прежде всего стал следствием его непосильных амбиций но в принципе сейчас мы говорим не об этом все страны европы стали переходить на призывную форму комплектования вооруженных сил и в россии при александре II этот переход также был произведен была попытка произвести этот переход точнее не был произведен переход истинный переход к призывной армии произошел после великой октябрьской социалистической революции соответственно троцкий строил революционную армию изначально по стихийному принципу, но осознав тупиковость этого пути, перешел к призывной форме комплектования вооруженных сил. То есть те реформы, которые при Александре II только-только намечались и не были реализованы, вот в начале, в первые годы, советской власти реализованы были. Итак, собственно, что сейчас из себя представляет призыв в целом в мире? Это явление отмирающее, и отмирающее оно прежде всего потому, что в современных условиях ведения боевых действий призывная армия абсолютно не боеспособна. Она не может надлежащим образом отражать атаки тех профессионалов, которые действительно обучены воевать и знают, как это делать. И в условиях мировой войны, перспектива которой, конечно же, туманна, но это всегда нужно иметь в виду. Призывная армия также абсолютно бесполезна. То есть ни локальные, ни мировые войны в современном этапе развития человечества не предполагают участие призывной армии. Именно поэтому в большинстве европейских стран, в большинстве стран Первого мира, назовем это так, призыв отменен и заменен на контрактную форму комплектования вооруженных сил. Рано или поздно то же самое ждет и Россию, поскольку можно, конечно, держаться за призыв сколько угодно двумя руками, но ход истории не отменить. Но поскольку мы сейчас живем в условиях призыва, то говорить об этом, конечно же, нужно. И, собственно, что сейчас из себя представляет призыв у нас в стране, в России? Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе, не имеющие отсрочек освобождения от призыва на военную службу, не зачисленные в запас. Именно поэтому мы приходим к выводу, что добрая половина населения нашей страны так или иначе либо будет подвергаться этой процедуре, либо подвергается сейчас, либо подвергалась в прошлом. Поэтому тема достаточно актуальная. Призыв состоит из трех этапов, первый из которых – медицинское освидетельствование, Происходит медицинское освидетельствование, как правило, в помещении военного комиссариата врачи определяют категорию годности гражданина к военной службе. То есть определяют соответствие между диагнозом, который выставлен призывнику, и формулировкой расписания болезней, нормативный акт, которым руководствуются врачи при постановке категории годности к военной службе. Если формулировки совпадают, то соответствующую формулировке категории угодности к военной службе врач должен определить. По завершении медицинского освидетельствования, на финальной стадии медицинского освидетельствования, врач, руководящий работой по метасвидетельствованию, выставляет итоговую категорию угодности, наиболее, наиболее тяжелую из всех, которые были выставлены его нижестоящими коллегами. И вот определение категории годности к военной службе э, и завершает первый этап призыва, который называется, как я уже говорил, медицинское освидетельствование. А, категории годности 5 э, они обозначены русскими буквами от А до Д. Соответственно, категория годности А годен к военной службе. Э, не, имеет никаких, э, не дает никаких ограничений гражданину при прохождении военной службы, то есть он может служить везде. Категория годности Б Годен с незначительными ограничениями. А, ограничивает гражданина в прохождении военной службы в определенных родах и видах войск. В. Ограничено годен к военной службе. А, позволяет не служить в армии в мирное время. Категория годности Г. Временно не годен. Дает право на отсрочку от призыва. И Д. не годен а, Гражданин с этой категории годности зачисляется в запас. Военную службу не проходит. А, После того, как врачи определились с категорией годности к военной службе, наступает следующий этап призыва, который называется заседание призывной комиссии. Представитель местной администрации, представитель военного комиссариата и еще несколько чиновников, которые входят в состав призывной комиссии, выносят, исходя из той категории годности, которая определена на предыдущем этапе, решения либо о призыве, либо об освобождении от призыва, зачисление в запасы, предоставление отсрочки и так далее. Ну и, наконец, последний факультативный этап призыва на военную службу — это отправка к месту прохождения военной службы. Соответственно, гражданин, призванный воен... на военную службу, получает повестку военного комиссариата, по повестке прибывает в военкомат, оттуда на сборный пункт, со сборного пункта, Соответственно, отправляется в войсковую часть. На сборном пункте присваивают гражданину первое воинское звание «Рядовой». И по факту присвоения первого воинского звания гражданин меняет статус. Перестает быть призывником, становится военнослужащим. Все эти мероприятия проводятся два раза в год. С 1 апреля по 15 июля, с 1 октября по 31 декабря. Как вы понимаете, сейчас призыв в самом разгаре. И, собственно, приходится достаточно плотно сталкиваться с деятельностью призывных комиссий. Надо сказать, что решение о призыве на военную службу, которую, которую выносят призывные комиссии, можно оспаривать, в том числе в суде. Существуют два способа оспаривания решения призывной комиссии. Это обращение в вышестоящую, вышестоящую призывную комиссию, призывную комиссию субъекта федерации, либо обращение с административным исковым заявлением в суд. Надо сказать, что обращение в суд – это наиболее эффективный способ оспаривания. Во-первых, если призывник не согласен с решением призывной комиссии, то выполнение решения о призыве приостанавливается подачей искового заявления. Исковое заявление, даже если будет рассмотрено долго, недолго извините будет рассматриваться недолго и судебное решение будет вынесено достаточно оперативно не позволит гражданину уйти в армию в том случае если он подаст апелляционную жалобу на решение суда в течение месяца со дня вынесения судебного решения в окончательной форме материалы административного дела возбужденного судом находится в районном суде, Суд ожидает апелляционных жалоб от всех сторон, которые участвуют в данном процессе. По истечении месяца административное дело отправляется в суд субъекта федерации для рассмотрения апелляционной жалобы. И вот только тогда, когда суд апелляционной инстанции выносит апелляционное определение, решение о призыве на военную службу теоретически можно реализовать. Если, разумеется, суды отказывают в удовлетворении административного иска. Но на практике все не так. На практике срок рассмотрения дела в суде настолько долгий, что призыв заканчивается к тому моменту, когда суд апелляционной инстанции выносит определение. И таким образом молодой человек, который даже не сможет доказать те обстоятельства, на которые ссылаются в иски в армию так или иначе не идет. Вот. Но, тем не менее, оснований для оспаривания решения призывной комиссии более чем достаточно. Это и состояние здоровья гражданина, и э, многие другие обстоятельства, например, нарушение процедуры проведения призыва. Вот э, те из вас, кто проходил мероприятия, связанные с призывом, э, наверное, знают, что начинаются это мероприятие так. Вы приходите в военкомат, э, в столе явки. Соответственно, отдаете паспорт или удостоверение гражданина, подлежащего призыву. Из стала явки. Ваше личное дело призывника направляется по кабинетам врачей. Врачи определяют категорию годности к военной службе. Старший врач определяет итоговую категорию годности. После этого вам дают повестку на призывную комиссию и талоны на анализы. Вот сталкивались, да? А вот это незаконно. И суды отменяют решение призывной комиссии, если все происходило именно так. Почему? Да потому что согласно действующему законодательству, прежде всего положению военно-врачебной экспертизи и совместному приказу Минздрава и Минобороны от 23 мая 2001 года, процедура должна быть несколько иной. За 30 дней до начала медицинского освидетельствования, но не более чем за 30 дней, то есть за 20 можно, за 10 можно, за день можно, за 31 день нельзя. Так вот, за 30 дней до начала медицинского освидетельствования гражданину должны вручить талоны на анализы кровь моча, ВИЧ-гепатит, электрокардиограмма и флюорография. Соответственно, призывник вот все эти анализы сдает, приносит результаты, и вот только после этого его могут допустить до медицинского свидетельства. Но это логично. Врачи, которые свидетельствуют призывника, должны знать, чем гражданин болен. И если законодатель установил, что определенный минимум сведений о состоянии здоровья гражданина необходимо представить на медицинское свидетельство, значит это требование законодателя разумно. Ну, в данном случае разумно. Конечно, все мы знаем, что многие требования законодателя далеко... Неразумные. Вот. Но в данном случае все в порядке, процедуру соблюдать надо. Не соблюдена процедура, замечательно, обращайтесь в суд, добивайтесь признания незаконным решения призывной комиссии. Все мы, я думаю, сталкивались, ну, многие да, сталкивались с тем, что приходит повестка, допустим, на сентябрь. В сентябре никакого призыва нет приходите в военкомат с этой повесткой и спрашиваете, а зачем вы меня вызвали? Сентябрь, непризывное время. Ничего страшного. Вот проходи врачей, мы тебя свидетельствуем, категорию годности определим, а призывать уже будем в октябре по закону. Это тоже незаконно, поскольку законодатель не зря установил, что призыв проводится с 1 октября по 31 декабря а в состав призыва включил такое мероприятие, как медицинское освидетельствование. Произошло так, замечательно, обращайтесь в суд, суд отменит решение призывной комиссии, признает его незаконным. Ну и, наконец, практически каждый может добиться признания незаконным решения призывной комиссии по медицинским основаниям. Дело в том что расписание болезней, вот тот самый документ, который определяет требования к состоянию здоровья военнослужащего, это документ очень объемный, в нем 89 статей. И в каждой статье примерно 10 заболеваний, освобождающих от призыва. То есть почти 1000 заболеваний могут стать основанием для отвода от армии. И достаточно найти хотя бы одно из этих заболеваний, чтобы в армию не идти. Найти на самом деле несложно, если знаете, что искать. Например, нередко, особенно в провинции, сталкиваемся с такой ситуацией: молодой человек идет на обследование, ему делают гастроскопию, по итогам гастроскопии врачи не обнаруживают язвенной болезни, не обнаруживают гастрита, пишут здоров. Когда проверяем правильность диагностики. Оказывается, что очень часто врачи не замечают такую мелочь, как полип пищевода или полип желудка. Я не врач, но врачи мне объясняли, что это такой маленький нарост ткани, который, собственно, не болит, не лечится и не мешает жить. Но, тем не менее, вот этот полип, он освобождает от призыва в случае отказа от лечения. Опять же, почему врач, который первоначально проводил диагностику, этот полип не описал, а врач, который проверял его результаты, полип описал? Да потому что первый врач, ему это было неинтересно. Зачем описывать то заболевание, которое он все равно не будет лечить и которое не доставляет проблем самому пациенту. А второй врач знал, что нужно описывать те заболевания, которые входят в расписание болезней и дают основания для освобождения от призыва. То есть, э, идя к какому-то врачу на диагностику, точно знайте, какую задачу перед врачом ставить, чтобы не оказаться на выходе здоровым. Э, ну вот, собственно, именно поэтому и удается много лет плодотворно трудиться на этой НИВе. Вот трудом своим зарабатывать деньги и помогать призывникам и собственно я думаю есть смысл вот на этой прекрасной ноте завершить мой монолог и перейти к диалогу я думаю накопились вопросы задавайте да. А, Аркадь, вот я ученик еще в школу, 11 класс, и вот сейчас такую историю расскажу, которая немного разница с тем, как вы описали процесс всего этого, с военкоматом связанный. Как бы в 10 классе, в моем случае, школьникам выдавали большие тесты. Которые заполняешь, они позволяют определить, какой воздух тебе нужно идти, потом заставляют сдавать все эти анализы, и тащишь, да пожалуйста, военкомат. Они там проводят медицинское обследование и сказали, мол, через год тебя вызываем, а там уже решим. И выдали, что небольшую синюю пушку управлять угу. да. военкомата. Вот забыл, называется полиция, не в шкафу. Удостоверение гражданина, подлежащего призыва. Ну да, да. Учете, вот. Судя по вашему рассказу, это немножко разница с тем, как это должно происходить. Нет, я рассказывал о совершенно другой процедуре. Я рассказывал о процедуре, которая называется «Призыв на военную службу». А вы мне сейчас рассказываете о процедуре, которая называется «Первоначальная постановка на воинский учет». Производится первоначальная постановка на воинский учет в отношении граждан, не достигших 18 лет. В год исполнения 17 лет, так ведь? В первые три месяца года, январь, февраль, март. Почему в первые три месяца года? Ответ на самом деле на поверхности в, статисти... в статистических целях поставят граждан того года, который будет призываться в следующем году, того года рождения, который будет призываться в следующем году на воинский учет в три первых месяца. Обобщат данные и смогут определить план призыва на следующий год. А, то есть потом, уже когда 18 лет, снова призыв, могут все эти обследованный и Безусловно, когда исполнится 18 лет, начинается следующая процедура, которая вот как раз и называется призыв на военную службу и состоит вот из тех самых трех этапов, о которых я рассказывал. Okay. Первоначальная постановка на воинский учет и призыв. Они, собственно, отличаются и по срокам. Проведения, и по лицам, которые подлежат этим процедурам, и даже порядок медицинского освидетельствования и принятия решений совершенно разный. Если при призыве врачи специалисты определяют категорию годности к военной службе, а призывная комиссия выносит какое-либо решение, то здесь и категория годности к военной службе, и решение принимает комиссия по первоначальной постановке на воинский учет, которая возглавляется представителем военного комиссариата и в состав которой, раз уж надо определить категорию угодности к военной службе, входят все врачи военкомата. Ага, вот у меня еще есть вопрос. вопроса. Да. Вы сказали, что можно бесконечно подавать в суд на этот военкомат. То есть, да. это прямо до 27 лет, так можно подавать на них в суд и призыв заканять. Это часто то месяца призыва заканчивается, суд уже выносит решение, не важно, как оно будет. И так можно бесконечно, до 27 лет. Да, конечно. Ага. Некоторые я... так и делают. Отлично, Владимир. А, после это человек, а который получил уголовку, и поэтому не идет теперь важный. Можно... О. Ну, ладно. И еще четвертый вопрос. Вот я сейчас буду заранее, за полгода, документы на альтернативную гражданскую службу. Вот если я пройду эту комиссию, и потом еще мне придется проходить медицинское обследование там, и они скажут, что я не годен, то есть я буду не годен и к альтернативке, и к Абсолютно верно, да. Спасибо. Ну, зачем же так бурно радоваться заболеваниям? У меня есть два вопроса. Да -да. Первый. Если я подсудимый, у меня как бы нет контакта с военкоматом, потому что я им не нужен, понятное дело. Да. Какой мне документ получать вместо приписного свидетельства, чтобы на работе его показывать при устройстве? Так удостоверение гражданина, подлежащего призыву, вот то, то самое приписное. Нет. Так надо прийти в военкомат и получить. А, понятно. И второй вопрос... Как доказать процессуальное нарушение, что оно имело место быть? Ну, если мы говорим, допустим, о том, что гражданин не сдал определенные анализы, то мы должны затребовать от если, военного... конкретно, допустим, если да. вот такой интересный случай, то если анализы сдавались, допустим, после прохождения врачей. Угу. Так, такое, опять же, затребуем личное дело призывника и ознакомимся с ним. Есть в личном деле призывника такой документ, который называется «учетная карта». Вот в этой учетной карте записываются результаты анализов с указанием даты проведения анализов. И сами талоны на анализы, они имеют дату. Соответственно, двумя способами мы доказываем, что анализы давались именно в этот день, а не в какой-либо другой талон и учетная карта. Вот, даты должны совпадать, даже если э, даты не совпадают. Допустим, в учетной карте врачи военкомата записали ту дату, которая им интересна, дабы не э, нарушить закон э, и не позволить суду отменить решение призывной комиссии. Но талон-то остается. Аталон заполняют совсем не врачи военкомата, а врачи той поликлиники, которая проводит эти анализы. И поликлинике совершенно невыгодно э, дату на талоне фальсифицировать. Вот. Еще один да. вопрос есть. А, Аркадий, вот в интернете сейчас призыв начался и появилась масса рекламных объявлений о том, что поможет вам в связи включить военный билет за 20-30 тысяч. Да. Вот, я как бы знаю организацию, призыва нет, потому что она судится с uh -huh. военкоматом, в общем, помогает все это сделать и как можно так отличить от одну организацию, которая практически это журки из военкомата, которые предлагают поставить им взятку, а от нормальных адвокатов, которые помогут честным данным путем избежать сбежать этих принципов? Понятно. Ну, собственно, критериев несколько. Во-первых, необходимо убедиться, что ваше дело будет вести юрист. Во многих подобных организациях отнюдь не юристы ведут ваше дело, и поскольку сейчас Кодекс административного судопроизводства запретил лицам без высшего юридического образования представлять интересы граждан в суде, вот, собственно, эти организации даже не направляют своего представителя в судебное заседание, либо игнорируют судебное заседание, рассчитывая на то, что достигнет юноша. 27 лет вот таким бесконечным обращением в суд, либо, по крайней мере, выйдет из текущего призыва, либо направляют в судебное заседание самого призывника. Вот убедитесь в том, что ваше дело будет вести юрист. Как убедиться? Во-первых, посмотрите на статус тех лиц, с которыми вы заключаете договор. Я, ну, опять же, понятно, может быть, моя заинтересованность в этом, но я считаю, что это правильный подход. Я считаю, что обращаться нужно именно к адвокатам. Адвокат — это человек, который априори является лицом, имеющим высшее юридическое образование, ну, а также по закону об адвокатуре и адвокатской деятельности, стаж по специальности не менее двух лет, и сданный в Адвокатской Палате Субъекта Федерации экзамен на получение статуса адвоката. Вот, соответственно, если вы заключаете соглашение с адвокатом, значит, точно ваше дело будет вести адвокат. И более того, адвокат, в отличие от какой-либо ООшки, дает вам определенные финансовые гарантии реализации соглашения. То есть ООшка отвечает своим уставным капиталом перед вами, а адвокат всем своим имуществом. Во-вторых, если вы обращаетесь к адвокату, то вы точно знаете, что в суде вас будет представлять именно этот адвокат, а не какой-либо другой юрист той же самой коллегии адвокатов, потому как адвокат по закону обязан персонально реализовать то соглашение, которое подписал с гражданином. И если адвокат не может присутствовать в судебном заседании, он только с письменного согласия гражданина может направить в судебное заседание своего коллегу, опять же, заключив с коллегой соглашение о представлении интересов гражданина в суде, уже будучи по отношению к своему коллеге доверителем. Кроме того, посмотрите на судебные решения, которые э, были получены теми юристами, к которым вы обращаетесь. Пусть представят э, ну, хотя бы 2-3 интересных судебных, судебных решения на обозрение. Это не является никакой коммерческой тайной, поскольку судебное решение публикуются на сайте суда, например. Э, посмотрите, действительно ли э, то лицо Которые беседуют с вами и предлагают свои услуги, указана в судебном решении как представитель. Почему это важно? Потому как я сталкивался с такой интересной формой мошенничества. Одна организация, не буду ее называть, представляла своим клиентам мои судебные решения, выдавая их за свои. И, собственно, когда мой знакомый обратился в эту компанию по моей просьбе, вот, соответственно, под видом призывника, и задал вопрос, ну, ваш же Чиплыгин указан в качестве представителя в судебном решении, как это могло быть? Ну, у нас работает человек с фамилией Чиплыгин, сказали ему. Ну, вот. Наконец, посмотрите на возраст той компании, в которую вы обращаетесь. Сейчас сведения в открытом доступе находятся. Если вы обращаетесь к адвокату, на сайте адвокатской палаты указан, указана дата приобретения адвокатом статуса. Вот лично у меня годом приобретения статуса адвоката является 2009 год. Но, опять же, Долгое время до этого я возглавлял ОО «Призывник», э, я был управделами коллегии адвокатов «Призывник», э, ну и, собственно, э, имею, опять же, многолетний опыт работы с призывниками. А, если речь идет о какой-то коммерческой организации, ОО, например, зайдите э, на портал egru.nalog.ru и посмотрите, когда данная организация была зарегистрирована. Все очень легко. Вот сопоставив все это, вы сможете примерно представлять, насколько той компании, с которой вы собираетесь работать, доверять можно. И опять же, сопоставьте ту информацию, которая раздобыта вами, с той информацией, которая звучит на сайте той организации, в которую вы обращаетесь. Очень часто это две совершенно разные по своему содержанию информации. И действительно очень забавно заходить на сайт одной юридической компании, которая занимается защитой прав призывников, и читать, что они работают уже 10 лет и имеют несколько тысяч положительных судебных решений. Вот почему-то никто из судей-административистов, с которыми я разговаривал, не сном, не духом, а каких-то юристах, кроме юристов нашей коллегии, юристов компании «Альтернатива» или юристов городской военной коллегии адвокатов. И 10 лет работы этой организации легко опровергается выписка из «Игрюл», которую можно получить, опять же, в открытом доступе на портале «Игрюл» на «Локру». Вот. Ответил на вопрос? Замечательно. Еще вопросы? Сейчас в Петербурге какая... Практика, практика на альтернативную службу, а, вот, насколько, насколько да. это, это, это реально трудно? И... Заниматься приходится этим очень и очень редко. Последняя моя консультация по вопросам альтернативной гражданской службы была более двух лет назад, поэтому свежими сведениями я не располагаю. Да, безусловно, ко мне приходят люди, которые говорят, «А хочу я пойти на альтернативную гражданскую службу». Начинаем обсуждать, рассказываю, что должны быть определенные убеждения, которые нужно доказать. И даже если убеждения будут доказаны, да, направят на альтернативную гражданскую службу, но срок службы превышает срок военной службы, и не факт, что отправят не в войсковую часть для прохождения альтернативной гражданской службы. Вот обычно после этих слов интерес КГС у молодых людей прекращается. То есть это только по убеждениям именно? Да, безусловно. Направление на ГС условием направления на ГС являются убеждения, препятствующие прохождению военной службы. Это могут быть различные убеждения, и нравственные, и религиозные, и политические, но призывник должен доказать, что его убеждения противоречат несению обязанностей военной службы. Прошу. Да. Ну вот эти вот, ну скажем, чиновники из военкомата, они же как вот, когда проходит это заседание по доказательству своих убеждений, они же не будут потом как-нибудь проверять и соответствуют убеждения правды, то, что говорит, и, то, что говорит тот человек, который хочет попасть на альтернативу, они, они не будут потом проверять все по соцсетям и прочей информации. А, вы знаете. Я отвечу на это на этот вопрос истории жизни. Как-то вечером я заезжал к своему знакомому по частным вопросам. Вот. Знакомый работает в военкомате, начальником отделения призыва. Я ему звоню, спрашиваю, Саш, вот, где тебя поймать можно? Ну, говорит, я в военкомате, заезжай. Я говорю, «Ты, ты точно уверен, что ты в военкомате 23 часа? Да, заезжай, заезжай, я допоздна работаю. Я приезжаю к нему. Он сидит у себя в кабинете и слышу такой диалог по телефону. Судя по всему, он общался с сотрудником полиции. Он подробно рассказал полицейскому, во сколько часов утра призывник выходит из дома. Объяснил, что, выходя из дома, призывник садится в машину, разогревает ее, поднимается домой. И, собственно, после этого спускается, садится, едет. И делает это каждый день. Собственно, почему сотрудник военкомата знал о том, как, как себя ведет призывник? Следил за ним. Человек исключительно фанатичный. И, Нет, не в каждом военкомате Не в каждом. Не в каждом, но, тем не менее, такие фанатичные люди есть. И этот человек, кстати, сейчас дослужился до военкома одного из районов Петербурга. А, а не скажу. Надеюсь, не Москва? Еще вопросы? Так, вопросов больше нет. Ну что ж, тогда мы завершаем нашу встречу. Всем огромное спасибо за то, что вы пришли. Если будут, вопросы... Благодарю. Если будут вопросы появляться, пожалуйста, в соцсетях ищите меня, звоните, пишите, находите, отвечу. Благодарю.